Привет всем моим читателям! Сегодня я вам прочитаю свое новое стихотворение, которое называется «Я сделана с любовью в СССР». Сегодня подарили мне пятнашки и кубик-рубик, хвастая друзьям. В ночную смену мама у Наташки горячий хлеб приносит по утрам. У мамы, у моей, большие счеты, она на них считает быстро, вслух. Экономистом у нее работа, путевки летом там дают на юг. Мне десять лет, мы с мамочкой на пляже. И Севастополь, бархатный сезон. Я видела корабль огромный даже, Про мельницу поет магнитофон. И вдруг про независимость тревожно Какой-то дядя в рупор прокричал, Что больше быть в Союзе невозможно, Что Запад нам теперь важнее стал. Тринадцать мне, и мать на трех работах. Наркотики, преступность, беспредел, И джинсы, глаз не радуют чего-то. Дядь Боря как-то резко посидел. Не стало самой вкусной газировки. Теперь в бутылках пепси продают. Скололся мой сосед Петровский Вовка. Родители Наташки водку пьют. Мне тридцать шесть. Сегодня селфи в моде. Сосиски-брови, губы-пузыри. Все очень независимые вроде. И от свободы вдруг с ума сошли. Теперь Петровы еле выживают. А у Смирновых новый самолет. Капитализм он души покупает, а после за бесценок продает. И вот сейчас мои взрослеют дети. А что у нас? Опять развал страны. Все прошлое советское в запрете, и старики-герои не нужны. Сейчас меня упорно осуждают за то, что ставлю я союз в пример. Но что прекрасней Родины бывает? Я сделана с любовью в СССР.